Всем привет, ребят Сегодня пробуем э, Тестовую крайнюю версию прошивки На Вести Спорт Совершенно новый автомобиль э, Уже на прошивке vsg 7 С пробегом в 4000 всего Ну, в принципе, сейчас э, Залили, как бы вообще никаких проблем нету Ни тычков, ни рывков, как там Многие говорили э, Здесь гони там за этим пешеходником. Именно так и есть. Равномерная, нормальная, причем ребята уже замечали, многие вестоводом шил, спартоводом, они сказали, что прям вообще в точку попал, и эластично, и динамично, и при этом как бы все на уровне, очень комфортно. Ну, катаются мне, в общем-то, если что, они что-то скажут, какие-то будут проблемы, то мы ее доработаем. Ну, в общем, вот как-то так, коротенькое видео. Не забываем ходить под видео, там ссылочки на Драйв Контакт, соответственно, колокольчики жмем, подписываемся и смотрим другие видосики. Всем пока и до новых встреч.